Бригады скорой помощи Алтайского края получили 240 кардиометров портативных приборов для диагностики сердца. Что это такое и как приборы используют в Рубцовске, расскажет Юлия Непомнящих. А вот в ЭКГ больной. Отправляется на сервер кардиограмма. Минута и точные параметры сердечной деятельности того, чьей постели врач пишет ЭКГ, оценят в краевом консультативно-диагностическом центре. Такой оперативностью и визуализацией врачей обеспечил прибор кардиометр. Прежде данные отправляли через мобильное приложение WhatsApp или обсуждали по телефону. Сейчас удобно, потому что кардиограмма идет с расшифровкой с описанием. Раньше мы это все сами. Читали кардиограммы. А вот что это дает? Это время выигрыш время времени? Это качество работы, правильная постановка диагноза, время. С врачом, либо с фельдшером определяют тактику ведения. Необходима тромболизная терапия, делаем выполняем тромболизмную терапию. И везем в лечебное учреждение, предварительно принимающей сторону, оповещаем по телефону. Отослать ЭКГ теперь можно вне больницы, из дома или санитарной машины. Медики объясняют, выиграть время и выбрать верную тактику лечения, главное при остром коронарном синдроме. Когда год назад Людмиле Березовской диагностировали инфаркт, ей провели тромболизис. Растворили смертельно опасный тромб и повезли в Барнаул. Так как здесь нету коронографии, меня отправили в Барнаул. В Барнауле не сделали стентирование, поставили два стента. Вести таких больных за 250 километров, значит повысить риски инвалидизации. С сегодняшнего дня для больных Рубцовской медико-географической зоны ехать в Барнаул больше нет нужды. В городе заработал сосудистый центр, где начали проводить операции на коронарных артериях. В их числе и стентирование, установка каркасов в просвет сосуда, чтобы расширить его до нужных размеров. Про мы знаем, и это, конечно, большой плюс при оказании медицинской помощи. Сейчас во всем мире в первую очередь отдается предпочтение при выборе лечебной тактики. Это экстренные эндоваскулярные вмешательства на коронарных артериях. И этот центр действительно, конечно, необходим. Он позволит вовремя получить квалифицированную, доступную медицинскую помощь. В сосудистый центр скорой повезут больных в ближайших 13 районов. В случае, если коллеги-эксперты, изучив данные кардиометра, признают потребность в скорейшем эндоваскулярном вмешательстве. скорая получили в феврале 240 умных приборов. Столько бригад ежедневно выходит на дежурство в Алтайском крае. Юлия Непомничих, Николай Березовский. Вести Алтай.